Добрый день, это Мастерская Ключей Назорги. Сегодня у нас в работе автомобиль Ford Focus 2. Значит, что мы сделали? Сделали запасной ключ с кнопками. Закрывает, открывает. Штатный ключ закрывает, но надо долго нажимать, чтобы он открылся. Значит, мы прописали, сделали ключ, прописали оригинальный чип в иммобилайзере. Автомобиль заводится Вот такой вот интересный ключик Вы можете заказать у нас На Зоргой 22 Еще вот дополнительное видео вот Смотрите Чтобы записать ключ Нужен вот такой вот шнур И чип записывается Вот по такому шнуру Он не копируется Ничего не делает Только запись только так вы сможете записать оригинальный чип машины.